Здравия, друзья. Так, кто поздоровался там раз, сразу микрофончик нажали на телефончике. Всем привет. Привет. Так приятно общаться со всеми с разных регионов, с разных стран на одном языке. Прям вообще классно. Ни в одном деле, которое я в своей жизни за 36 лет делал, не было таких э, грандиозных масштабов и скоростей вообще э, и позитива и отношения просто людей к тому, что делаем. То есть прям, э, как этого, возражений практически не встречаешь. <coughs> То есть тема актуальная. Люди уже готовы э, к этим переменам. То есть просто некоторые даже... Говорит, я ждал уже там 10 лет, как ждал, терпел, когда это произойдет. Когда вот эта информация, эти технологии начнут просто вот ну, публиковаться везде. Классно, в общем. В общем, я делаю запись своим партнерам, потом раздадите запись. Перезальете на свои каналы. У меня некоторые иногда спрашивают, можно ли перезаливать ролики с моего YouTube-канала. Все ролики с моего YouTube-канала нужно перезаливать. То есть я не делаю никаких ограничений, ни жалобы, не пишу, там, что мой ролик перезалили. И по этой же причине я не монетизирую свой канал YouTube, потому что мне самому не нравится, когда какую-то информацию важную смотришь и всплывает через каждые 10 минут какая-то реклама чего-либо. В том числе бывает там алкоголь, табак, разврат всякий и так далее. То есть, ну, смысл мне быть посредником в рекламе каких-то продуктов, товаров, ну, которые там, геноцид людей осуществляют. Ну вот, по этой причине, так, для, к слову. И сегодня у нас получается. Три важные темы, которые у нас мусолятся, мусолятся, выкристаллизовываются, выкристаллизовываются. Наконец, на сегодняшний день э, уже есть четкое понимание из опыта, который вот за два месяца у нас произошел. Э, за такой короткий промежуток времени. Опыт всех людей, которые участвуют. Тенденции, там, сколько нужно на жизнь, э, как заработать, хватает ли Этих бонусов, вознаграждений и чтобы компания тоже получала финансовую подпитку и выполняла вовремя все поставленные задачи. То есть, этот, так как его выразиться, процентовка, вот эта градация, она все, уже устоялось то есть она устоялась практическим путем и мы сегодня как раз об этом все поговорим и посчитаем и с завтрашнего дня уже будем вывешивать на сайт официальных представителей которые соответствуют этой квалификации сразу хочу сказать что если ваш э, руководитель, э, ну для тех, кто на, э, во второй, в третьей, в четвертой линии, ребята будут смотреть эту планерку, э, те, кто присутствует. Если ваш вышестоящий руководитель э, по каким-либо причинам, ну и причина одна, э, он не, не выполняет э, условия компании по продажам, не в объеме, а в пропорциях э, закупки в компании, то он не будет вывешен на официальном сайте Но если вы сами лично находитесь в его команде Но вы выполняете условия закупки в компании То вы будете вывешены на официальный сайт Поэтому каким образом поступаем То есть я здесь в чат выброшу потом весь список Кто прошел, кто не прошел условия Кому нужно подтянуться я сделаю это для первой линии и соответственно завтра послезавтра вы на сайт зайдете и увидите, если ваш вышестоящий руководитель вывешен на сайте, значит он двигается ну, вместе с компанией ну, в правильном направлении, с правильными процентовками, правильно закупается, делает все верно, значит он вывешен на сайте. И вам тогда ну, нужно, чтобы вас вывесили, вам нужно через своего руководителя обратиться. Он подаст мне списки с вами и на следующий день вас разместят э, с, по с подписанными вашими регионами. То есть основные э, вещи, какие должны быть, э, это ссылка на страницу ВКонтакте, э, это электронная почта, это скайп и э, номер телефона и ваш э, адрес мегаватт контракта то есть вот ну то есть вы посмотрите какие данные будут вывешены по вашему руководителю и прям такие же данные вашему руководителю подадите он э, со всей команды соберет список и мне передаст в том случае если ваш руководитель не подпадет э, под э, вот эту милость так сказать выразиться просто ну по каким-либо причинам причины разные могут быть допустим кто-то из людей в, в, ну, за прошлый период с 1 по 15 мая ну, захотел купить себе дом. Да? Сейчас как раз сезон, весна. Ну и он решил как бы вот с 1 по 15 мая поработать на себя. И продажи с мегаватт контрактов поставь, ну, на, потратить на свой дом, на покупку дома. Ну это как пример. И поэтому он не выполнил закупку у компании и сегодня вот с 1 -го 15 -го мая за этот период он не прошел квалификацию и не вывешен на сайте это не, ну то есть в этом нет ничего плохого а, то есть ну никто никого не заставляет а, выполнять квалификацию и он может там с 15 мая по 1 июня уже выполнить квалификацию и быть размещенным на сайте. То есть каждые две недели у нас будет происходить изменение. То есть выполнил квалификацию на сайте, не выполнил квалификацию по продажам, сняли с сайта. То есть постоянно будет такая динамика. Помимо этого нужны цифры, цифры товара оборота. То есть попробуем как на них будут реагировать люди и партнеры. То есть насколько сделана продаж у человека. Ну, это то есть у меня по первой линии моей все есть, вся информация. Следовательно, вы своим вышестоящим руководителям предоставите. И еще один момент. То есть, если вы не найдете своего руководителя на сайте, там, завтра, послезавтра, когда список опубликуется, то есть я завтра его подам, ну, там, в течение суток его вывешают программисты. Смотря какая там у них занятость будет. Но в течение суток вывешивали. Если вашего руководителя там нет. И вы выполнили сами условия по закупу. Мегаватт контрактов в компании. То вы просто напрямую ко мне обращаетесь. Я перепроверяю то что вы выполнили квалификацию. И подаю ваши данные на опубликование на сайт. Публикование на сайт очень хорошо работает, то есть это уровень доверия. Если вы вывешены на сайте, ваши контакты, через сайт приходит достаточный поток клиентов, они заходят в раздел контакты и соответственно у вас будет больше продаж. Такая вот мотивация. Теперь я сделаю демонстрацию экрана, чтобы показать как все считать. Прям доходчиво. Подскажите, видно демонстрацию экрана? Да, все видно. Отлично благодарю. И вот сразу переходим. Условия размещения на официальном сайте представителей. Это должно 50% перечисляться в компанию. 30% — процентов партнерская программа, о которой вы все уже знаете. Вот она партнерская программа. И максимально это плюс 30% мегаватт контракта э, к закупу. Там 10, 20 и 30. Э, три категории. И 20% это деньги, которые уходят в фонд. По фонду тоже уже была информация, но еще раз расскажу. то Есть, э, есть сама компания, еще и фонд акционеров. Фонд акционеров сделан для того, чтобы закупать оборудование. В лизинг, кредит, то есть деньги остаются в самой компании, в фонде, как уставной капитал, миллиона рублей. Нужно нам, допустим, купить станок по резке пластин. Там самый современный, который примерно там, стоит 80 тысяч евро в Италии. Фонд берет этот станок в лизинг, в кредит там, по 4%. Станок сдает в аренду тому производству в России, которое с нами работает и производит нам эти детали. То есть тем самым за счет сдачи в аренду мы перекрываем проценты и плюс еще получаем прибыль. Но это не самое главное. Из-за того, что станок будет в нашей собственности, завод, на котором он будет стоять и через который мы будем заказы получать по пластинам, этот завод не сможет нам до небес задирать цену То есть мы будем регуляторами цены выпускаемой продукции Ну то есть пример Допустим мы заключили договор на, поста, на покупку у этого завода 100 пластин по 100 рублей Они нам первую партию сделали по 100 рублей Видят что... Uh, это со спросом, и мы еще будем закупать. Они могут просто взять и по 1000 рублей следующую партию нам продавать, то есть искусственно завысив цену. А так как uh, за, uh, оборудование, на котором вот, на станке они эти пластины производят у себя, он является нашей собственностью, собственностью фонда акционеров, uh, и данным в аренду, то мы, соответственно, им задерем аренду, если они нам будут задирать цену. То есть так происходит э, правильная регулировка цены. Э, наша задача, чтобы цена наоборот снижалась. И мы будем делать все, чтобы э, с каждым месяцем, с каждым годом выпускаемая наша продукция э, снижалась э, в стоимости. Это очень просто будет происходить, потому что, допустим, сейчас э, тот же завод, который будет первые генераторы наши производить, он пока работает на тепловой электростанции, на электричестве, которая стец. И он там платит, допустим, 10 рублей за киловатт электричества. После того, как будет уже промышленный генератор изготовлен на этом заводе, этот завод перейдет на наше электричество. Цена, соответственно, выпуска генераторов упадет. Следовательно, еще какие-то комплектующие на других заводах, там проволока, магниты, корпуса будут переходить по, со временем на наши генераторы и себестоимость будет постоянно уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться и продукт, продукция наша будет доступна каждому человеку любого социального статуса. Ну это вот об этом. Теперь давайте пример расчета. Я выбрал просто... Как бы без э, всяких там мыслей: э, Илья Никонов э, по продажам был на четвертом месте, Евгений был на третьем Щанькин, и они поменялись местами да, потому что прошли продажи за прошлый квартал. То есть Илья на одну отметку вниз поднялся, Женя на отметку э, вверх Илья поднялся, а Женя на одну отметочку вниз. И я вот возьму их э, примеры. То есть я просто беру, копирую э, адрес Мегаватт или Никонова. И захожу на блокчейн эфира. Вставляю, нажимаю Enter. Выбираю токены, переводы токенов. Если вы делаете в, Google, э, в Chrome, в браузере Chrome, то он у вас сразу будет переводить на русский язык. То есть это очень удобно. И вот, берем показать все, просмотреть все транзакции. Тут также самое видно, что вы где-то на стороне закупаетесь. То есть, как вот происходит. Вот есть период. Вот зелененький входящий Илья закупался 14 дней назад и 22 часа. И вот 18 часов назад, вчера он закупался, то есть, в следующий период. То есть, первое, это было 1 мая. А Это 16 мая вчера, то есть, ну, как бы отчетный период. Все очень хорошо отслеживается. Мы видим, что здесь адрес OXDF 648BB. Я захожу в мои счета и вижу OXDF 648BB. Ну, то есть это э, он закупался у меня. То есть все в порядке, все отслеживается следовательно я беру адрес так пишем прям тут же пишу чтобы люди могли по этим ссылкам переходить пример я беру адрес мвк который мне нужно читать. Взял его. Так. Вставил, получается, сюда. А, потом а, я беру адрес... А, ну, а, он, наверное, здесь и будет 796 вставлять. Да, он на него и будет давать ссылку. Наверное... Вот так вот сделаем. И попробуем ставить так. так я беру адрес мвк которым мне нужно обсчитать вставляю его так пишет текст не тот не того шрифта Вставляю его по ссылке ну, Кто видео будет смотреть, тот поймет Беру адрес мегаватт Вставляю его по ссылке Адрес берется Мои счета Вы открываете ну, либо вот сюда нажимаете, копирует в буфер на телефоне Может быть там некорректно копировать Лучше открыть Сейчас пойдем. Лучше открыть, нажав на мегаватт контракт на свой Этот технический адрес, его не нужно копировать Иногда люди путают И вот на этот адрес отправляют мегаватт И они не доходят вот этот адрес копируется, это ваш адрес, который вы проверяете. То есть у каждого, каждый из своих партнеров первой и второй линии может запросить эти адреса, но они у вас есть, потому что вы им переводите мегаватт. Все скопировали и сюда внесли. Вставляю его по ссылке и считаю. То есть вот. Мне не нужно считать, сколько он тогда закупал. Я вижу, что Илья вчера закупил 7000 мегаватт. У Ильи объем продаж 3 миллиона. Соответственно, он плюс 20% получил. Я открываю нашу переписку. Вот он мне перевез в призмах по 61.80 и 550 тысяч рублями перевел. Итого у него получилось 700 тысяч рублей. Он закупился. Плюс 20% это 840 тысяч по 120 рублей. И получаем 7 мегаватт контракта. То есть все четко. Меня интересует вот эта цифра. 700 тысяч рублей. На которую он у меня закупился. То есть у компании. Потому что я также отправляю напрямую в компанию, закупаюсь и уже распределяю по маркетингу среди вас. Но прошу э, обратить внимание, э, то есть сейчас маленько мы отойдем от темы, да, э, на вознаграждение. То есть по сути, вот смотрите, калькулятор беру. Казалось бы, мне говорят, вот я там 20% получил к закупу, а я же потом их Распределяю партнером первой, второй, там линии и так далее Айфон, если там, или ноутбук И типа, ну, как бы, ну, мне может не хватать денег Ну, это большое заблуждение, смотрите а, По сути, Илья получил на 840 тысяч А здесь 700 он закупился То есть 140 тысяч у него эти 20% составляют а, Делим а, 140 тысяч на 120 Сколько это в мегаваттах, чтобы узнать. Это 1166 мегаватт контракта. Но Илья-то закупился в прошлый период. А сегодня они по 170 рублей. Умножаем на 170. И получается, что у Ильи 198 тысяч 333 рубля. Получилось в деньгах прирост. Его свободные деньги, который он может тратить на то, чтобы... На себя лично, на бонусы по структуре и так далее и тому подобное. То есть маркетинг, он с лихвой, его хватает, потому что у вас есть люди, которые там и на 5% и еще только пришли, и без процентов кто-то работает в социальных сетях, репост размещает. То есть ну, схема выгодная, однозначно проверенная на практике, если вы все делаете согласно вот этих инструкций. Ну и давайте посчитаем. Я беру калькулятор. В очередной раз и считаю вот мы видим 516 даже доли не буду считать 516 или продано мегаватт плюс 594 плюс 733 плюс 129 плюс 600 плюс 550 Плюс 143, плюс сто, плюс восемь, плюс десять десять это двадцать, плюс 252, плюс четыре, плюс сто десять, плюс восемьсот двадцать пять, плюс пятьсот девяносто и плюс семьсот. Все. И вот предыдущий закуп. Все. Вот наш период. 5774. Мы получили мегаватт контрактов. Илья продал. И пишем. Илья продал на 5774. На 5774. А, ну, не на, а 5774 МВК. Умножаем на 120 рублей получаем умножаем на 120 получаем 692 880 692 880 рублей согласно вот этого плана компании то есть илья должен закупиться на 70 процентов то есть 50 в компанию 20 в фонд Следовательно, умножаем на 70%. Получаем, это делается умножить на 0,7. Илья должен был закупиться минимум на 485 тысяч. То есть 485 тысяч 16 рублей. Это минимальный урок закупки мвк компании илья закупился на 700 на 700 то есть 2420 призм и 550 наличкой перевел все то есть э, видим что илья даже больше закупился нежели он сделал продаж на самом деле да по сути своей То есть все, он, фу, а, а, Илья, а, без проблем завтра уже будет вывешен на сайте по своему региону там. То есть с, с этой всей информацией Потому что он выполнил квалификацию Даже перевыполнил, так сказать а, Теперь берем следующий пример Пример расчета, когда условия размещения на сайте не выполнены а, Берем а, адрес Евгения И дальше пишу я беру адрес МВК, который мне нужно обсчитать. Так, вставляю его по ссылке. Так, вставляю его. Здесь вот под ссылку. Смотрим. Просмотреть все. Нажимаем вот эту кнопочку, чтобы увидеть все транзакции. Так, назад вернемся. Надо выбрать токены. токены. Перевод токенов. Вот эту вкладку надо выбрать. Ну вот мы видим, тоже здесь закуп был с моего аккаунта 16 дней назад, ну там плюс-минус 1-2 дня на учет был, Как бы ну, процесс нормальный а Сегодня тем более он 17 мая, 16 это было как раз 1 мая И вчера плюс 2700 контрактов Смотрим и считаем, да? А, берем вот эту ссылочку, копируем в инструкцию, вставляем. Вот здесь. Вот. Переходим по ней, получается. А, ну это мы на токены попали. Это люди переключатся, не будем строчку занимать вот так. А, Евгений продал. Считаем сколько. Берем. 212. 2112. 2112 Прибавить. 1881. Прибавить 17. Прибавить 47. Прибавить 47. Прибавить 5. То есть вот они, цифры. Прибавить 11, прибавить две пятерки это 10, прибавить 262, прибавить 560, прибавить 100, прибавить 2900. Все. 7952 мегаватт контракта. 7000 952 952 МВК Умножаем на 120 Рублей Получаем Умножаем на 120 рублей Получаем 954 240 954 240 рублей Продаж Умножаем на семьдесят процентов получаем множить на ой девятьсот пятьдесят множить на ноль семь шестьсот шестьдесят семь девятьсот шестьдесят восемь, шестьсот рублей. это минимальный урок закупки мвк компании так это мы сделали так здесь а, пример расчета это мы под буквой а разместим а а это под буквой б пример расчета так, добавить пользовательские слова а евгений у нас так евгений сейчас как в поиске. евгений закупался вот чек перевода на 270 тысяч то есть а нужно было минимум на 667 то есть квалификация не была вы... выполнена и на сайте за этот период человек не будет размещен. То есть вот так вот просто проводится учет, который вот мы заняли там буквально там, по 10 минут на, ну, когда руку набьете, там будет занимать у вас 5 минут на вашего партнера. Один день в, меся... в две недели проводите учет и вот эту фильтрацию производите кто как работает. Так, переходим в чат. Следующий у нас вопрос. Так, так, так, Это по товарообороту и официальному размещению на сайте. Вот такие условия и вот так это работает. Теперь каникулы от компании, на которых я объявил. Вчера был вебинар. Если что, его посмотрите в деталях, потому что мы внедрили еще минимальную прослоечку для тех людей, которые ну, для мотивации людей, которые там ну, не сразу могут сделать миллион товарооборот. Ввиду того, что люди строят себе в мыслях в голове заборы, клетки, решетки, боятся выйти из зоны комфорта. Каникулы. Сейчас э, я этот вопрос как бы прорабатываю в том смысле, что э, вообще в идеале, в идеале, когда каникулы так же самое происходит вот по этому принципу, ну то есть по всей партнерке, то есть каждый руководитель сам за счет роста мегаватт контрактов э, оплачивает эти каникулы людям, да? Но ввиду того, что не все сегодня руководители были готовы э к этому внедрению каникул То я прям сегодня вам объявляю, что первую, вторую линию я сам буду оплачивать То есть партнеров первой линии и второй линии партнеров э Я за всех оплачу каникулы Ну то есть за счет, за счет компании, так сказать Весь вот этот, еще раз повторюсь, те, кто сегодня первый раз на планерке или те, кто, может быть, в первый раз видят видео, <coughs> весь вот этот маркетинг-план, он происходит за мой собственный счет. То есть я его придумываю, я его проплачиваю, потому что компания не занимается никим маркетингом. Компания нам дала маркетинг, вот он. Чему я всех как бы призываю. Вот, а из всего выбираем. Вот, при таком маркетинге не нужна никакая на самом деле реферальная программа. Вознаграждение, бонусы, каникулы и так далее. Ну, мне, по крайней мере. Потому что я смотрю и закупаюсь по одной цене. Проходит две недели, у меня уже цена выросла, я за счет этого зарабатываю для себя лично. Каждые две недели. Привожу пример опять расчета. Да? Допустим, среднестатистический, я среднестатистический человек. Вот я сегодня первый раз узнал о этой возможности источниках энергии. И у меня есть там какие-то накопления семейные, там родители, там э свои личные, там где-то что-то. Ну, допустим, 100 тысяч рублей. Я беру сегодня, сегодня у нас э 17 мая, по 170 рублей контракт. Я беру, закупаюсь по 170, делю на 170, свои 100 тысяч рублей. Получается у меня 588 контрактов. И месяц я жду, как бы, ну, месяц, что, срок, да, какой, вообще не срок, то есть через месяц зарплату получают, ну, то есть работают месяц, потом только зарплату получают. И представим, что я дождался там 1 июля, да, то есть, ну, вот сегодня 17 мая. Месяц прошел, но чтобы у меня еще скачок вот здесь был, я дождался 1 июля. Месяц и 13 дней. Умножаю на 330 и получаю 194 117 рублей. То есть практически в два раза я свои вложения вернул. Что мне мешает? Часть мегаватт контрактов еще кому-то продать кому-то раздарить вернуть свои 100 тысяч рублей и плюс у меня еще мегаватт контракта останутся то есть ну 100 процентов э, доходность в месяц ну я не знаю где вы такую встретите в Сбербанке 6 процентов в год 6 процентов в год пользуясь случаем как бы э, покажу кошелек э, свой призм да Здесь вот 104 тысячи монет. Видим, что каждые пять часов у меня стоит настройка. Сейчас посмотрим. Вход. А, уже это выскочил. Выскочил, выскочил у меня. Надо это все искать, где логин пароль записан. А, ну скажу, что вот каждый. А, ну можно тут посчитать. Через сколько происходит? Вот он. А, вот 0, 13,01, 17,03. За э, 13 и 17 это 4 часа. За 4 часа 134 монеты. Э, если вы переведете в процентах, то вот кошелек приносит 23% в месяц. То есть даже кошелек призм с большим объемом капитализации приносит 23% в месяц. А источник энергии приносит 100% в месяц. 100% в месяц. Прошу обратить внимание то, что вот здесь, вот здесь, август, здесь будет переход в два раза почти. То есть скачок будет почти в два раза удвоение. 100% на этом этапе и 1 сентября цена будет 3100 рублей и здесь с 810 и 300 тысяч уберем 3100 на калькуляторе делим на 810 будет переход в 3,82 раза то есть здесь почти в два раза и здесь очень выгодно, самое выгодное будет закупаться в июле. Но ну и сейчас выгодно, если вы сегодня знаете об этой информации. Но если этот ролик кому-то попадется и будет уже июль месяц, вы берете и считаете, если вы в конце июля закупаетесь допустим 30 июля 3100 рублей вот 1 сентября, то есть у вас месяц отделяет до сентября. То есть 30 июля и 1 сентября – это месяц. Делим на 390. 3100 делим на 390. 7,9. Ну округляем 8 раз. 8 раз за месяц с июля на сентябрь у вас увеличится капитализация ваших акций. Капитализация ваших процентов. То есть это 800 процентов в месяц. Ну, не знаю, как бы, где вы такие вещи можете, конечно, видеть, получать в, ре, в жизни, там на какой там криптовалюте, на каких биржах, в каком бизнесе, в коей сетевухе, там, в каких проектах, в хайпах, там, ну, не знаю. То есть, как бы я не вижу альтернатив. Я вот использую, как бы, и призм для транзакций, и для того, чтобы людям помогать, обменивать в структуре своей э, монетки, скупаю и продаю. И мегаватт-контракты у меня есть в наличии. То есть я работаю с тем и с тем. То есть я не делаю приоритетов, что круче призм или круче мегаватт-контракты. Я работаю с тем и с другим. Но это как бы для информации для каждого из вас. Вернусь к плану вознаграждения. Что еще было добавлено? Тот, кто еще вчера вебинар не смотрел, то есть каникулы добавлен. Те, кто Имеют загранпаспорт и могут там выезжать То они могут выбрать поездку на море за границу Те, кто не имеют, то в Сибирь, в тайге, на природе, на реке Там сплавы по рекам, отдых там, рыбалка, все что угодно Это сделавший полмиллиона оборот по продажам мегаватт-контрактов Получает путевку на одного человека Если вы хотите с кем-то ехать Еще кого-то брать из близких То вы сами доплачиваете э, Эту путевку Это будет решаться индивидуально Эти вопросы не ко мне э, До 1 июня Мы опубликуем полностью программу Какие там будут э, Условия проведения Контакты людей Которые вас будут встречать э, И сопровождать во всем То есть гиды это ребята из нашей команды, просто все русские ребята живущие просто в разных уголках нашей планеты. Партнеры сделавшие товарооборот в 1 миллион получают в подарок смартфон Apple 8, iPhone Apple 8, те кто сделал 4 миллиона рублей Товарооборот, такие люди у нас уже, по-моему, четверо человек, уже получили свои ноутбуки. Те люди, которые сделали 10 миллионов товарооборот, такие люди тоже есть. Их у нас два человека. Они получают кошелек призм. Вот этот кошелек, на котором 10 тысяч монет. Этот кошелек они получают в подарок от меня. Лично под этим кошельком есть структуры уже с людьми, с повышенными коэффициентами майнинга. 10 тысяч монет, это 630 тысяч в рублях у вас на кошельке, на вашем собственном. Монеты майнятся на этом кошельке со скоростью 13,734 тысячных процентов в месяц. То есть этот кошелек приносит вам стабильно 1373 доллара. Это 86500 рублей. Я называю это пенсией. То есть вам не нужно ничего делать, работать. Там э, Как-то тратить свое внимание на этот кошелек Вы его просто устанавливаете на ноутбук, там, на смартфон, на любое свое устройство И у вас происходит майнинг Вам нужно монетки обналичить Вы просто связываетесь со мной, переводите их на мой кошелек Даете свой номер карточки, к примеру, Сбербанка И я вам на Сбербанк перевожу фиатные деньги То есть я выполняю роль обменника Операция занимает ну, буквально 3-5 минут. То есть без всяких заморочек. Вы также сами можете у меня купить и монеты, и продать монеты вы можете у меня. Вы, кстати, можете в будущем тоже заниматься обменом монет и выкупом монет. Это уже ваше дело. А дальше. Партнеры, сделавшие 20 миллионов рублей, оборот по продажам. Такой, такие люди у нас тоже есть, один человек на сегодняшний день, это Елена Реньхи. В начале июня ей будет заказан вот этот моноблок. Почему мы его не заказываем прямо сегодня? Ввиду того, что я уже объяснял, но повторюсь, нам нужно в Новокузнецке, давайте мы сейчас сразу покажем. Группа ВКонтакте. Переходим в нее. Так, вон еще разломы. Видим. Соединенных Штатов. Остров Гавайи. Так, так, так, вот фотографии. А, вот это вот здание. Вот этот цех. Мы э, выкупаем в Кузнецкий. Вот так он выглядит и, по это, и до 1 июня нам нужно собрать, э, саккумулировать э, средства Поэтому после 1 июня закажем дорогой подарок Елене э, Ну пока она знакомится все равно с макбуком, осваивает Ей хватит времени, чтобы его освоить э, И потом уже она получает моноблок Вот такие у нас подарочки Дальше видим, что у Елены уже вот такой товарооборот И она уже выполняет вот такую квалификацию В ближайшее время, я думаю, там в течение нескольких дней Я приезжаю в июне так же само в Москву Встречаемся с Еленой, определяемся с тем автомобилем, который она предпочтет, оценена будет ее вся работа в целом. Я об этом говорил, то есть стоимость автомобиля будет зависеть не от того, что человек сделал, там 30 миллионов рублей товарооборот, а сколько у человека, партнеров, Насколько масштабен, масштабна его сеть, сколько видеороликов записано, сколько видеоотзывов ее командой записано, то есть в целом, то есть совокупность многих-многих факторов будет оценена, работы в сети, семинаров сколько проведено, сколько вебинаров проведено, как происходит обучение партнеров, есть ли конкретная программа. И вот это все оценено будет. И из нескольких вариантов будет выбран автомобиль по согласию взаимному и оплачен. Все это будет соответственно с бантиками, с фейерверками, с застольем. Мы конечно же всех пригласим наших партнеров, опубликуем официальное место встречи. Почему я называю Москву? Потому что Елена проживает в Москве территориально. Если вы, допустим, проживаете в Уфе, то все будет происходить у вас в Уфе. И вот это вот мероприятие по вручению оно позволит э, создать ажиотаж э, у вас в городе то есть с приятное с полезным. То есть мы проведем большой круглый стол, семинар, презентацию, банкет, фуршет там. Ну, то есть, все презентабельно будет фишемебельно. А вы сами, вот сейчас просто возникла мысль, да? А вы сами, когда Дарите своим ребятам, партнерам айфоны за квалификацию, делайте тоже фуршеты, семинары, приурочивайте вручение подарка к этим мероприятиям, чтобы на них присутствовали люди, чтобы вот это все было эмоционально, чтобы радость была, фотографии, видео, все это люди публикуют в интернете, вот эти все мероприятия и тем самым происходит сарафанная реклама в интернете. То есть, пришли, вы пригласили там 50 человек э, на, на этот банкет, на эту презентацию, рассказали им, подарили подарки, накормили. Люди фотографируются, снимают видео, 50 человек, там каждый, допустим, даже по 10 фотографий, это 500 фотографий выложенных в интернете с их страниц. Их друзья там лайкают, репостят и информация разливается. Для этого э, закажите э, баннера какие-то там промостойки небольшие на которых можно фотографироваться на их фоне где указан сайт компании ваши контакты ваша визитка визитки тоже сделайте их тоже фотографируйте в интернет выкладывайте так же самое с макбуками рекомендую тоже проводить такие мероприятия как день рождения да там пригласить своих друзей там и сказать вот я там получил подарок за счет, в счет этого, просто, э, ввиду этих событий, вот я решил вас пригласить там в ресторан Проставляю все, приходите, приглашаю Заодно повод рассказать людям, э, своим близким, друзьям, знакомым То есть показать, какие подарки вы получаете, какие доходы у вас есть Какие вообще цели, идеологию компании вы решаете Почему? Это интересно и эффективно Потому что, допустим, если вы человека приглашаете на э, семинар, э, ну, он, не всегда он там скажет, да, да, я приду. Э, там, человек найдет кучу причин, по которым там у него дела. А тут вы говорите, я, вас, я тебя, дружище, там, я тебя приглашаю, ты мой близкий, там, мы там с тобой огонь, воду, медные трубы прошли, там, карифан, брат, там, сестра, там, или еще как-то. То есть. Все, приглашаю тебя на банкет, короче, у меня там столько новостей, у меня такой праздник волшебный, то есть, все, такого-то числа в таком-то заведении, там, все, тебя жду, и с семьей там, пожалуйста, все, и собираете такое застолье, но обойдется вам это застолье, там, ну, не знаю, вот мы собирались там четырьмя семьями, покушали плотно у каждого, там, по двое-трое детей, 12, 12 тысяч мы потратили в суши ресторане как бы на 4 семьи и ну, то есть это 8 взрослых человек и минимум 10 детей у нас было то есть 12 тысяч рублей. Так зато, какому количеству людей вы дадите информацию в этой торжественной обстановке. То есть Просто делайте, я к чему говорю, то есть стремитесь свою жизнь делать красивее, краше, насыщенной эмоциями, чтобы все было в изобилии. То есть показывайте, как вы меняете свою жизнь, как вы живете, чтобы ваши родственники, друзья, близкие, знакомые тоже стремились э, идти за вами. И у вас будет формироваться команда успешных, э, счастливых, э, богатых людей, целеустремленных. То есть, ну, вот такие вот мероприятия. Так же самое вот, ну, даже, пожалуйста, вот, 10 тысяч монет кошелек тоже сделали мероприятие. Всем показали свой iPhone, на котором установлен кошелек, и в нем происходит майнинг. Там В начале мероприятия показали, сколько монет, да, ну, допустим, 4 часа будет мероприятие. Давайте даже, кстати, прикольно посчитаем. Допустим, 4 часа у нас будет в там разговоры, информация. И вот в данном моем случае 134 монетки у меня за 4 часа 134 монетки по 63 рубля. Итого 8442, 440, 8442 рубля. То есть, в принципе, пока я провожу банкет, мероприятие, да, он у меня окупается за счет майнинга. Ну, то есть это тоже ну, нужно показывать людям. То есть показали, вот столько-то монет э, в начале мероприятия. Мероприятие прошло, вы показываете. Вот пока мы с вами общались, вот набежало столько-то. Вот смотрите, сколько я заработал за 4 часа. 4 часа восемь тысяч рублей, это 2 часа в час. Ой, 2 тысячи рублей в час. Где вы можете получить доход 2 тысячи рублей в час? гарантированный стабильно растущий не поддающийся никаким кризисам, никаким санкциям ничему подобному вот реально я вот пользуюсь полгода э, этим кошельком и блин я себя так уверенно спокойно и комфортно чувствую почему да потому что на сегодняшний день и месяц, два месяца назад Призм в дефиците То есть если вы захотите сегодня купить монеты Вам еще нужно отстоять очередь за монетами Потому что они майнятся с определенным процентом У каждого на кошельке И не каждый человек продаст вам монеты Потому что он хочет чтобы у него был большой капитал Поэтому обратите внимание на эту информацию Изучите тот кто не знает что такое призм если какие-то есть вопросы, то обратитесь ко мне в личку. Я вам скину полный объем информации. У меня есть заготовка по призм. Ну, я в чат скину после нашего разговора, как планерку закончу. Ну, э, заготовку свою. И вы ее можете под себя переделать и людям раздавать. А, так, ну, фон нашей компании сделаем. На этом у меня информация вся. Как раз 50 минут, хорошо, как бы ну прям комфортно по времени и перезагрузки информационной нету. Такой, чтобы голова закипела. Давайте традиционно у нас те, кто новенькие, те, кто старенькие, в том смысле, что давно с самого начала в компании пообщаемся, у кого-то может быть накипевшие какие-то вопросы. А, зная, что есть недопонимание среди первой, второй, там, третьей линии у партнеров, а, ну, кто-то там свои фишки придумывает, как бы есть вот это недопонимание, поэтому хотелось бы это все поговорить, обсудить, разрулить, для того, чтобы мы на одной волне, в одном резонансе двигались. Всем здравия, Володя, вот такой вопрос, Саша на одном из вебинаров сказал, что скоро будет сайт готов, Uh -huh. И там будет какая, ну, реальная система, возможно, будет ли это или не будет. Это? Я как я человек такой, который вот когда оно есть, вот допустим вот есть вот кошелек, я его могу показывать и говорить вот так вот так вот так вот есть такие цифры, вот так это работает. Пока сайт готовится с партнерской программой, в каком она виде будет? Я не могу сказать, но я прекрасно могу сказать, то что, ну, уверенно могу сказать, что э, это хорошо, что будет единая платформа, единый сайт уже с урегулированной партнерской программой. Она как раз и будет, скорее вероятнее всего, сочетать в себе вот этот механизм. Вот этот механизм, то есть по продажам, то есть там все это автоматизировано будет отслеживаться, потому что в личный кабинет скорее всего вот будет, ну это же просто и прозрачно, вот, как я вам сегодня показал это в ручном режиме, только это будет делать робот, который будет э, в личном каби ну, заведовать личным кабинетом, то есть запрограммированный, то есть он будет сличать сколько у вас продаж произошло, подставлять э, цифры, формулы и будет э, высвечивать в ваш кабинет, что Ваш кабинет правильно работает, либо неправильно. То есть, имеете вы право размещаться на сайте, либо не имеете. Я полагаю, что это так и будет. Но я уверен в том, что вот этот механизм, он не так быстро заработает. То есть, не стоит его, даже если, грубо говоря, завтра, 18 мая, нам дадут личный кабинет, мы его начнем сначала руководителями, да, там первая, вторая линия, те, кто вот мы в чате, там, в планерках проводим начнем его тестировать, то вылезут какие-то баги. Ну, так выражаются программисты. И их нужно будет править. А это требует ну, времени. Вот для нас кажется, что вот, ну, я взял, да, и там в течение там, 20 минут написал вот этот текст. Для меня вроде бы это все просто. Взяли и посчитали в ручном режиме. Но чтобы это вот, вот этот абзац роботизировать, порой нужно потратить несколько дней, а то и недель, чтобы запрограммировать правильно робота и вот этот весь функционал внести. Да, да, да. Поэтому, ну, как бы, оно придет, хорошо, придет там в мае хорошо, придет в июне тоже хорошо. Просто я к чему обостряю на этом заостряю внимание в том, что есть категория людей, которым он скажет, что, да, вот будет вот это. И все, и человек сидит и ждет, что вот когда появится личный, он сам себе придумал, да? Вот когда появится личный кабинет, вот тогда я и буду строить структуру. И теряет просто время. Теряет доходы, теряет развитие, теряет э, волну, на которой можно двигаться вместе со всеми. Поэтому нет смысла, я сам лично никогда ничего не жду и не догоняю. Я просто беру и делаю. Каждый день беру и делаю действия. И никого не жду. Ни Сашу Боброва, ни Александра Кугушова, ни кого-то из ваших Я просто беру, делаю каждый день действия, которые считаю правильными, нужными, полезными для окружающего меня мира. У меня вообще, вот, я, ну, может быть, кто-то не слышал, кто-то мало меня знает. Я просто скажу, что а, мое мировоззрение такое. Я пришел в этот мир... Для того, чтобы сделать его лучше То есть его трансформировать Я есть источник трансформации Всего окружающего мира, меня, меня мира То есть еще по-другому выразиться То есть э, моя цель приносить благо То есть э, сделать все комфортным Взаимоотношения людей, взаимоотношения с животными С природой, с водой, с землей с космосом, там, с душами, с астральными телами там. Ну со всеми, со всеми То есть весь окружающий мир то есть, должен быть гармоничным И вот мое предназначение быть всему этому максимально полезным Приносить максимальную пользу каждую, каждый миг Мыслью, действиями, рассуждениями, вебинарами, семинарами Построением команды все это мое предназначение. Я вот так вот, ну, как бы себя осознаю. Давайте кто там у нас хочет. Сергей Либиск, всем добрый вечер, друзья. Володя, ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Почему на сегодняшний момент вот на сайте блокчейн эфириум кошельки компании? первые три кошелька они находятся э, ну нет никаких изменений почему э, скидывай, продажи, скидывай ссылку кошельков. скидывай ссылку чтобы мы сейчас ну, я нажал и посмотрели то о чем ты говоришь просто скопируй в браузере ты же вот где-то смотришь это сюда а, я ссылка да, сейчас Вот первые три кошелька, ну, насколько я понял, первые три кошелька принадлежат компании. И с этих кошельков движений э, никаких нет. То есть, по сути, все мегавые контракты продаются официальными представителями, а, и, соответственно, э, кошельки компании. Мне кататься, кошелек, мне а, вот, вот вот Вот этот кошелек меняется или нет? Ты замерял? Так, давайте его посмотрим. Просто вот так сейчас скопирую. Ну, а. второй и третий точно нет. А вот этот, ну, 290 эм, ну, миллионов точно не могу сказать, ну вот не каждый можешь. день происходит здесь движение каждый день практически 15 дней 20 дней то есть вот 20 дней там 28 дней смотрите в общем объясняю да из-за того что здесь цифра очень ну большая да ну как бы вот не вот так вот не развернув вот так не развернув как бы кажется, что на нем ничего не происходит. Потому что всего лишь там, ну, несколько человек с официального кошелька закупаются. То есть представители, Саша объявлял, по-моему, там, в каких странах э, у нас есть там. Но я сейчас не помню, э, конкретно он называл несколько стран, э, в которых есть э, представительства такие же, как мы э, в России. То есть, которые занимаются этим продвижением. Вот эти два кошелька. 40 миллионов и 20 миллионов. Изначально, когда все мегаватты были выпущены, ну, то есть вот, эмиссия была вот эта, 380 там, миллионов э, акций. Чтобы отслеживать вот эту вот тенденцию, э, где у нас, по-моему, в ICO, э, идет круг, да, вот он. Чтобы нам не высчитывать в ручном режиме, да, сколько мы в процентах продали. Взяли, разбили, то есть, март-апрель там. И э, так. То есть, сделали март-апрель. Или апрель-март. Ну, не принципиально, какой из месяцов. То есть, попробовали разбить и потом с них продавать. Чтобы, как бы, ну, понять тенденцию. Как-то отслеживать. Э, ну, это этим занимается Александр, да, там еще кто-то. Я просто косвенно могу вот так вот всего сейчас говорить эту информацию ну насколько у меня есть информация и понимание в раз, из разговоров саши потому что у меня нету доступа как бы вот к этому центральному кошельку и не ко второму не к третьему uh -huh. и когда динамика вот этого нашей нашего движения пошла начал вот этот план продвижения выкристаллизовываться вознаграждение скорость мы поняли как бы ну что изначально то, что мы хотели линейно это разложить по месяцам, оно ну, никак не канает. То есть, как бы, ну, это бесполезная затея контролирования вот этого по месяцам. Ну, нету смысла. Допустим, ну и что, вот в марте мы продали все мегаватт-контракты мартовские, а у нас люди хотят купить, и мы как дураки сидим и ждем, да, когда у нас следующий период наступит. Ну, это же как бы глупо. С точки зрения даже вот, ну, взять-ка, если относиться как к бизнесу. То есть к тебе приходят клиенты, говорят, я хочу у тебя продукт купить, и ты говоришь, нет, приходите через месяц, вот, у меня все на полках лежит, но это на следующий месяц. Ну, логично как бы. И чтобы туда-сюда не гонять, ну, как бы вот они как есть, так и есть. Ну, то есть вот эти вот закончатся, эти начнутся расходовать по порядку, чтобы не делать здесь путаницу, чтобы как-то учитывать как происходит динамика. Ну, это, доступ к этому имеет Александр Сергеевич Кугушов. То есть э, ему даже правильнее задать этот вопрос. Может быть, написать ему в личку, чтобы он напис, напис, записал об этом видео презентацию какую-то. И Саше конкретно задать вопрос. То есть у меня вот, только вот такое понимание. Вот этот вот а кошелек... Личный, да, можно а? Кугушевым? Ну я скину его, у меня есть его скайп, хотя я с ним сам лично еще ни разу не разговаривал. У него, ну он общается с многими людьми. Вот у нас есть Евгений э, в чате, да, с Германией. Э, он сейчас здесь на связи. Э, у Евгения, по-моему, должен, должен, если он созванивался, то у него даже будет должен номер телефона. То есть потому что Женя собирается к Александру Сергеевичу ехать на личную встречу и делать оттуда репортаж о том, как там происходит работа, как все вот они вживую там общаются. Всю эту установку снимет на видео сверху, снизу, сбоку каждый проводочек крупным планом. Фотографии сделает как бы, ну. Женя, кстати, может сегодня об этом внести ясность, на какой стадии эта поездка. И Женя может дать контакты, кстати, сбросить в чат. Я сразу хочу... Ну, я, меня зовут Евгений, да, да, вы я сейчас говорите, чтобы было ясно, кто я. Я вчера добавил, ношу э, Александр Сидеевская в скайпе, но он до сих пор меня не добавил, и я на, на данный момент еще не успел с ним зазвониться, то есть пока контакта нет. То есть я сейчас, сегодня, завтра буду активно прям пытаться... Но ты ему написал этим, сообщение, запреть. по какому по поводу? Я хочу его добавить в друзья и потом пообщаться с друзьями. Еще пока я. Не, когда да. ты нажимаешь кнопку добавить в друзья, ты можешь уже и сразу написать сообщение, по какому поводу ты его добавляешь, чтобы человек понимал. Потому что вот мне приходит в день там 20-30 человек добавляются в друзья, и ну я ну, их пролистываю и вижу от кого-то там переписка. Ну, то есть я вижу сообщение, и важный вопрос какой-то. Я по приоритету уже их отфильтровываю. А если от человека ничего не написано, ну, постучался да постучался, но ну, я с ним не буду общаться. Ну, а боты, Может, какие-то боты, да, бывают там. Поэтому нужно написать сообщение и указать причину, зачем ты к нему постучался. А, помимо этого, ну, а, вот а, а, Евгений, то есть нужно... С Александром Бобровым по WhatsApp, по Telegram списаться, отправить ему там аудио сообщение, текстовое сообщение, чтобы он тебя состыковал по сотовому телефону с Александром Сергеевичем, чтобы ты на WhatsApp ему на Telegram мог написать. Хорошо, понял. Еще кто-то у нас в чате тоже общался, Елена Ремхи, по-моему, общалась, еще кто-то из ребят общался с ним лично. Тоже посодействуйте, с кем он уже на связи, с кем ну, выстроены отношения. Посодействуйте, Евгению, чтобы он э, состыковался с Кугушовым. Ну что, Евгений, дальше? Дальше кто? С меня Я общаюсь с Александром Хорошо, хорошо, добавлю. Добро. Ну вот видите, сколько у нас людей общаются. То есть нерешаемых вопросов нету. Скинь, пожалуйста, в чат. Логин, Логин Александр Савельевич, скинь, пожалуйста, в чат. Насколько я знаю, просто вписываешь Кугушов английский. Буквами, и там уже там три выходит и один с Италии, сразу а, можно. да да да да да да да да Спасибо Во благо То есть, смотрите, вот мы, я прямо вот сейчас да, подлавливаю такую мысль. То есть мы все находимся в одном чате, делаем одно и то же дело. И уже два месяца, да, как мы работаем, чат сформирован. И друг друга вы до сих пор еще даже в друзья не добавили, не задали в чате вопрос, ребята, кто общался с Кугушовым, дайте контакты. Хотя э, у вас есть потребность в этом. Я это подчеркиваю, что... Научитесь друг с друга добавлять друзья, общаться, записывать фамилию, имя, отчество. Вот я как делаю? Мне любой человек добавляется в вконтакте, в одноклассниках, там в скайпе, на почту пишет. Я всегда у человека спрашиваю: здравия напомни, пожалуйста. То есть я не знаю, общался я с ним до этого или нет. Но он однозначно же ко мне первый стучится. Соответственно, он меня знает. Может, мы где-то пересекались, может, он мои видео смотрел, может, мою страницу там отслеживает. Я поэтому всегда пишу: здравие, напомни, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество и край, область проживания. То есть, край, область проживания для чего? Для того, чтобы понимать, ну как бы поздно звонить человеку или нет. Ну, то есть, откуда он территориально, далеко мы находимся. Может, он у меня там в соседнем доме живет со мной. И номер телефона, для того, чтобы в WhatsApp, Viber, Telegram там списываться, отправлять контакты, визитки, фотографии какие-то в группу добавить. Виктор, здравия! Вот нас 11 человек, друг друга добавляете. Друзья, Виктор, у тебя телефон, по-моему, фонит. Да, вышел, Виктор. Друзья, ну что, у кого -то какие -то еще есть вопросы? Кто-то стучит по клавиатуре. У меня почему-то две буквы С показывают. Теперь у меня вопрос. Ага именно самих аккаунтов я сейчас вот смотрю мы немного вот как бы разные есть э, структуры как работают э, ну, партнеры наши допустим некоторые закупают на свой аккаунт и с этого аккаунта уже пере, ну, как бы пересылают э, своим э, своим партнерам я работал с Еленой наверное не так то что я ей высылал деньги по факту говорил вот этот моего от этого человека имени имущество вот его кошелек и она ему пересылала его контракты мне пересылал на мой кошелек только э, мои проценты. Uh -huh. Слушай, то есть у меня исходящих э, транзакций с моего кошелька вообще нет. То есть у меня только входящие. Ну, это всего лишь говорит, о, с... о, это говорит, это говорит о том, что у Елены все равно все записано, переписка есть, это все можно восстановить, а то, что я сегодня вам дал модель, вот к ней нужно стремиться. То есть вот то, что я вам дал, это идеальное ведение работы. То есть вот я работаю со своей первой линией, я каждому лично отправляю, а потом уже та первая линия раздает своим. Те, в свою очередь, так же само по иерархии вниз. Раз, про, э, переливание происходит. Это вот правильное состояние. Ну, например, допустим, что касаемо конкретно тебя, Да. Мне не нужно озадачиваться, сделал ты продажи или нет. У меня есть первая линия, то есть Елена Реймхи в твоем случае, это твой руководитель, наставник. Елена прекрасно делает продажи и закупается, выполняет вот этот график закупки. Она будет размещена на сайте как официальный представитель. Соответственно, у меня конкретно есть... Ну, то есть... Все ее последователи, которые она список предоставит, тоже будут размещены на официальном сайте. Мне не нужно даже тебя и других проверять. Мне достаточно того, что она соответствует. Понимаете? То есть, если каждый руководитель с первой моей линии будет соответствовать вот этому качеству, вот этому правилу, то тогда проблема с ревизией, она вообще не. То есть вот этот вопрос с ревизией, он вообще исчезнет, он не нужен будет. Мы сегодня проводим планерку лишь для того, чтобы внести корректировку, как себя вести. Все, понял, вопрос разрешился. Спасибо. Там кто-то кто-то еще говорил, да? Нет? Я кого-то перебил. Я, Володя, извини, я влез. С очень приятно работать, у меня все четко, прозрачно, то есть вопросов никаких вообще не возникает. Ну, супер, класс. Я просто не Ну вот, здорово. Еще один вопросик, насчет, если переводить транзакции через свой кабинет, там стоит 21 или 50 газа идет, получается, я это, вообще не да, заполняю нет, это поле. Я его оставляю пустым. То есть какая комиссия взимается, если это пересчит на рубли или на. Пятьдесят рублей 50. при переводе мегаватт контракта с каждой вы транзакцией. Неважно какой объем, Понятно. просто пятьдесят рублей за контракт за транзакцию. Понятно. У меня вот еще один тогда вопросик есть э, насчет э, каникул. Э, была обговорена вот эта сумма 50 тысяч рублей, э, то есть в нее входит уже э, полностью вот, для проживающих в России, полностью и перелет, и каникулы. Да да, да, да, да. А вот как мне, допустим, быть, если я э, с Германии полечу, у меня билет, наверное, скорее всего, намного дороже будет стоить, чем билет. Э, ну, с вот Россией. смотри, вот смотри. Э... Челов... Два... будет два человека ответственных. По России один и другой э, за границей. Которые как бы готовят вот эти все мероприятия. То есть это люди, которые ведут здоровый образ жизни, э, занимаются йогой, вегетарианство, сыроечество, тренинги, прокачивание личности, тренажеры правила, массажи, правка тела. там, То есть вот эти люди у нас есть в команде, и я с ними общаюсь много лет, я сам тренируюсь на правила, да, э, их знаю хорошо много лет. <coughs> Они там ходят в походы там на два месяца в тайгу, там живут в спартанских условиях, то есть им есть о чем как бы вот таком природном э, давать нам информацию и знания, то есть э, выводить нас за пределы нашей квартиры, нашего города, то есть расширять сознание. Это нужно каждому человеку на, на самом деле в самом начале пути, чтобы выйти за пределы своих шаблонов, порвать шаблоны, забор вот этот убрать, клетку вокруг себя убрать, выпустить птицу из клетки, свою душу, там дух. И вот как раз общаясь с ними ну вот перед вебинаром, за день, за два до вебинара, я понял, что мы можем быть друг другу полезны. То есть они могут и э, получать постоянный доход, и быть постоянно в движении, то есть в общении с людьми. И вот мы и решили это все соединить в одну конструкцию. И поэтому э, вопрос твой, да, сколько там что будет стоить, да, это все решаемо будут даны контакты ты связываешься для тебя индивидуально прорабатывают маршрут мне скидывают математику вот это вот это столько то ну вносим корректировки то есть тут никто не ущемлен э, за кого-то больше заплатить за кого-то меньше почему потому что допустим ну привожу пример 10 человек с разных городов с разных регионов я за этих 10 человек перевожу э, допустим они все летят там ну в таиланд там э, я перевожу э, человеку 500 тысяч рублей и говорю, вот 10 человек тебе нужно встретить. И он их э, эти деньги расходует именно, у кого-то там перелет будет 10 тысяч, а у кого-то 20 тысяч. То есть и они будут э, как бы взаимогаситься. То есть это как коллективные тренинги такие, коллективный отдых. Поэтому где-то если у кого-то дешевле, а у тебя дороже, то вы друг друга будете перекрывать как бы вот этой цифры. Поэтому тут ну, не нужно голову озадачивать, то есть тебя и доставят и туда, и обратно, и накормят, и напоят, и спать уложат. То есть твоя задача просто быть, ну, двигаться в этом направлении. Все. Хорошо, спасибо за ответ. Понял. От души. А, Еще туда вопрос, Голоко. Когда будет вообще, ну, когда наверное, часть? Каких числа? Что именно? Ну, вот и... а, до 1 июня будет а, полноценная программа с расписанием, а, с выбором. Там будут а, планируется три вида а, путевок. Допустим, будет минимальные в 50 да, тысяч, 7 дней, например. Может 10. Там, ну, вот просто какой-то минимальный порог. там, Что вот ты mm -hmm. один, 7 дней и такая-то программа. Но можно это будет а, бронзовая. Допустим, путевка. Если ты хочешь поехать там, с женой с детьми, и на более длительный срок, допустим, будет путевка золотая, там, и платиновая. То есть будет три разных категории, подогнанные, как бы, под различные ситуации. Ты сможешь просто, допустим, сам выиграл да, путевку. За супругу доплатил там и за детей какую-то часть, там, тот же полтинник или 30 тысяч рублей. Вот, ну, кстати, я вебинар посмотрите, я там показывал, до да, сайты. На самом деле, то есть, там, э, те места стоят не 50 тысяч рублей, а 30 там. Ну, максимум 30 тысяч рублей. 20-30 тысяч рублей. Но ну, это в, э, в этих в компаниях, которые занимаются туризмом. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. это с большим mm -hmm. запасом. Полтинник mm -hmm. это с большим запасом. Поэтому там, возможно, будет какие-то там ну, за 70 тысяч на двоих путевка. То есть, ты 20 тысяч там доплатишь. И все, и полетел там с женой, там с подругой. Там. Ну, как бы все, вся программа до 1 июня будет. И с 1 июня уже можно будет выдвигаться, вылетать там э, и так далее. Значит, а кому она будет доступна? Тем, кто Всем, сделал кто миллион, сделал миллион. товар продаж на 500 тысяч рублей и выше. А, более, да? Да. Понятно то с этим можно еще и мотивировать. Да, да, конечно, конечно. Это все и делается для комфорта, для удобства, чтобы люди просто расширяли свое, свои границы. Потому что люди были, ну, мы забиты если, в этих... Если, если, если у меня нет загранпаспорта, вернее, он ну, просрочен. Как бы. Ну, а решай, решай этот вопрос, это ж твой вопрос. Mm. Мож, можешь в Сибирь приехать. Я же говорю, есть два направления. Есть за границей и есть э, в Сибирь. То есть на э, сибирские реки, тайга, э, рыбалка, там палатки, то есть все организовано здесь в Красноярске на Енисее. Был... <связывался> <связывался> в ссылке что ли? Не не не, в Барнауле был, в Сибирске был, ну дальше правда не ездил, но бывал. Но ты же что ни такое? разу не сплавлялся по реке Мана на плотах, трое суток на плотах знаешь я на реке гор таких справлялся мне хватило но ну, я на, самом деле на Кавказе живу мне хватает я на Эльбрусе был ну в смысле я вот такого плана я много чего я как бы себя почувствовал а вот, вот а ты, это на за рубеж это где Таиланд ну это как один из, просто на тот момент вебинара, просто я показывал, просто пересмотри вебинар, там есть все ссылки на сайте и под моим видеороликом тоже есть выложены ссылки на эти сайты, где это все описано, фотографии, как там отдых, гостиницы какие и так далее и тому подобное, какие дома. А, то есть уже, уже выбрано место, да? Люди живут, те, которые с нашей командой, они живут там. И организовывают mm -hmm. вот эти всякие мероприятия. Просто мы это решили за счет нашей команды масштабировать. То есть отойти в сторону от всяких туристических фирм, посредников и так далее. Просто сами организовываться. Чтобы не платить э, лишние деньги посредникам. Mm -hmm. То есть приятное с полезным. Я такой человек, который вот, ну кто меня давно знает, э, он ну, может подтвердить эти мои слова. То есть я люблю, есть пословица, да, там двух зайцев одним выстрелом не убьешь. Вот я как раз умудряюсь одним выстрелом, ну, в, как сказать, ну, сделать, увязать несколько сразу решений. То есть, есть вопросов: 2, 3, 4, и одним действием я их увязываю в одну конструкцию и они взаимополезны друг другу и, при, ну, и масштабируются. И здесь то же самое. То есть польза для компании, человека вырвать из зоны комфорта, трансформировать его сознание из рабовладельческого в успешное, здоровье ему поправить, дух поправить, душу в порядок привести. Все и человек может оттуда так же самое. Наш же бизнес не, э, и наша деятельность Владимир, а можно не привязана. А? Ну как бы заплатить как бы, ту сумму, которая допустим для Таиланда и там допустим с теми же людьми там или тем тем же людям поехать туда на Алтай. Да все все можно. Можно за собственный счет на эти мероприятия ездить. Ну, то есть, вот, допустим, это будет проходить ну, допустим, раз в неделю, раз в две недели. Такие сходники, так сказать. Ну, во-первых, представьте, что вы с разных регионов, допустим, соберетесь в Красноярске, ну вот, в июне, там, в середине июня месяца. Лучше на день Купала, 7 июля, сделать мероприятие. И все, там, костер, празднование, там, река, купание, там, бубны, гусли. Ну, то есть, прям, и приурочить это все. Мы раз слились, там, пообщались, пообнимались, вместе ели, варили пищу, там, что-то в палатках жили дикарями. Обменивались там эмоциями, о своих жизнях рассказывали, как мы там к этому пришли, какие трудности у нас были. То есть... Все это за чашкой там чая на костре. Также у моря. То есть, представляете, насколько это будет поднимать энергию всей компании, целиком, всей команды. И, допустим, ну, если это будет проходить каждые две недели, да, то есть первый раз у меня бесплатно, да, за счет компании я поехал. Второй раз, ну, я уже себе могу позволить заплатить 50 тысяч рублей, чтобы встретиться с новичками. Ну, то есть ну, и взял и поехал и второй раз, и третий раз, но уже за собственный счет то это нет проблем. Можно вообще приехать и не уезжать, и остаться жить. Опять же, вот эти все вопросы к тому, что не стройте заборы. Ну, просто все заборы вокруг себя разрушки. Каждый из вас есть... Источник творения, то есть каждый из вас творит то, что хочет, свою реальность. И просто все заборы уберите, клетки все разрушьте вокруг себя. Захотел, бери, и делай. Считаешь правильным так поступать? Бери, поступай, не спрашивай ни у кого разрешения. Это твоя свобода воли. Это наивысший закон мироздания. Свобода воли, закон свободы воли. Проявил волю и сделал именно так, как хотел. Все, это... ну это твое захотел 10 раз приехать взял взял и поехал никто не ограничивает захотел продать на 20 миллионов мегаватт контрактов, взял и сделал никто тебя не ограничивает не хочешь работать тоже не ни, но ну, никто не ограничивает лежи спитом чеши пуза, так сказать Час двадцать у нас уже планерка идет. Ребята, что есть у кого что сказать, и будем завершать, чтобы не утомлять наших зрителей потом, кто будет смотреть партнеров наших. Я единственное хотел бы поблагодарить за информацию, за такую компанию приятно, Что приятно работать и общаться. Есть и поддержка, и информации достаточно и постоянного. Постоянно все увеличивается, и только личностный рост происходит. Меня это все радует, Я только все больше и больше у меня желаний, и все дальше и дальше работать. Спасибо. Да, еще от себя тоже, у меня слышно, да? Да да, Илья. да, да, От себя еще, еще раз лично поздравляю своего человека с выполнением квалификации на телефон скорости огроменный, и у меня в голове до сих пор не укладывается два месяца назад, как было и как сейчас. Очень хочу, чтобы наш человек поехал в Италию. Честно, мне как бы не особо это надо, но вот, если будет видео, там просто уже потом будем просто, не знаю, чемоданами отгружать и потом еще и отписываться от вот поэтому этих чемоданах. Поэтому всем желаю просто и всего наилучшего. Мы вообще в супер месте, я не знаю, лучше лучше не видел. Всем всех благ. Ну, у вас, это где у вас <смех> конечно, конечно. Я тоже очень рад присоединиться к вам, Константин Яшкарала. Вот благодарю за информацию, благодарю, что вселенная информацию прислала именно через или друга Илии, так что желаю всем исполнения всех ваших желаний каждый день по много Ребят, хочу еще как раз вот благодарности начали поступать в адрес вообще команды, компании, как бы ну обмен вот этими благодарностями друг с другом. И у меня еще мысль возникла, которая вчера хотел поговорить. Сегодня она у меня еще раз подтвердилась сообщениями людей о том, что мы запустили совместно все вместе да, каждый день проведения вебинаров. И те, кто пришел в марте, эти ребята уже реально чувствуют, как работают вебинары на их командах. То есть, насколько наполняется интернет-пространство, информационное пространство, энергетическое Именно концепции, идеологии источников энергии За счет того, что каждый день проходят вебинары Не важно, что там 10 человек кому-то пришли У кого-то 30 человек на вебинар пришли У кого-то 100 Не важно, что человек там... Криво как-то говорит, где-то заикается, где-то перескакивается с информацией на информацию. Там никогда не проводил вебинары, там стеснение какая-то, скованность есть. Просто отбросьте это все. Делайте. Просто делайте упражнения. Так же самое я приведу пример с велосипедом. Каждый из вас однозначно учился кататься на велосипеде. И... Каждый из вас падал, отбивал коленки, отбивал локти, там, ушибы получал. Но в итоге вы научились прекрасно ездить. Даже отпуская руль, с завязанными глазами, там, ну, по-всякому. И на багажнике сидеть, и на рамке ездить, и под рамкой, то есть по-всякому. Это все приходит с опытом. Поэтому те, кто первый раз проводят вебинары и потом начнут проводить их на постоянку, вы поймете, насколько э, вебинары дают, дают вот, этот, э, вот эту динамику и скорость развития вашей сети. последователей, э, информационные, финансовые потоки дают. И вот из-за того, что мы стали проводить вебинары ежедневно, вот это самое важное. Партнеры, которые новички, они видят, что каждый день проходит вебинар. Допустим, в 17 часов. Я рекомендую как бы, ну, как-то, ну, график вывешивать где-то публично на своих страницах, закреплять, чтобы каждый человек видел, что в понедельник такого-то числа, что было число. Время, число, время и спикер указан. Какое-то расписание, даже сделать его, вот сейчас даю задание Залевскому Денису. То есть вот это расписание организовать и разместить его, не ждать нового сайта, разместить на сайте расписание вебинаров и кто спикер. Почему это важно? Потому что новичок, вот допустим я новичок, пришел, да мне все нравится, я все понял, купил мегаватт контракта. И хочу других людей в это, в это все, ну как, как выразиться уже, это, словарный запас 10 раз перемусолился сегодня, и хочу людей просвещать на эту тему. Но у меня у самого еще не хватает опыта, внутренней уверенности, духа и так далее. Хотя интуитивно я понимаю, что я в правильной команде, в правильном месте, на верном пути. И мне удобно, я зашел на сайт. И вижу, что тогда-то будет такой-то спикер вещать. Ссылка на вебинарную комнату. То есть нужно организовать одну вебинарную комнату, в ней проводить разным спикером. То есть, и я, я как новичок, я уже могу эту ссылку дать своему соседу, по вайберу переслать своему напарнику, с которым я на работе вместе работаю. Я могу, если я бизнесмен, я могу дать своим сотрудникам, которые на, у меня работают. Если я там мастер цеха, я могу и руководителю э, предприятия, и э, бабушке своей, там, и родителям там, дать ссылку, по вот, телеграмму отправить, в смс и вконтакте отправить ссылку на вебинарную комнату и сказать, вот завтра вот или сегодня во столько-то часов посмотри обязательно эту информацию. И вот эта вот структурированность, упорядоченность, порядок, на самом деле, вот порядок, как в природе существует определенный порядок. Я об этом порядке и говорю. Его мы наводим. Вот этот порядок. Он дает очень большую динамику. Та динамика, которая сегодня, вот смотрите, один еще из моментов привожу, да, конструктива такого, что когда был перенос презентации в Москве э, генераторов с мая на июнь. Ну, был определенный такой негатив, вот опять завтраками кормят, там тролли там что-то начали там выступать, там еще что-то. А вот этот вопрос как бы понизил э, динамику продаж. Это как бы минус, да, но это в то же время и наш плюс того, чтобы мы эту ситуацию разрулили. Мы провели планерку и приняли решение проводить каждый день вебинар. Какой бы он ни был, с опозданием, с заиканием, интернет тупит, вылетает, неважно. Главное, что он проходит каждый день и вовремя. И что он вообще проходит. И на нем каждый раз разные люди вещают информацию, нарабатывают свой практический опыт выговаривания. Проговаривание, обучение. То есть это все наш практический опыт, который э, как фундамент становится. Нас он только усиливает. И вот этот негатив, он настолько сгладился, что сегодня динамика вы сами видите. Люди получают уже квалификации на автомобиль, аймаки, ноутбуки, телефоны. То есть динамика продаж возросла зависимости от того, что изначально был спад, то, что вот там э, такая чрезвычайная ситуация произошла там э, с генераторами, что пришлось перенести. Ну а там все произошло, если ну, кто не знает, не помнит, да, что Александр Сергеевич Кугушов проводил по скайпу обучение людей, которые 30 лет стажу на заводе по производству генераторов работают. Он им объяснил, как нужно сделать, как нужно нарезать детали как их там промазать, как их уложить. И они накосячили. То есть, во-первых, деньги были потрачены на материал, его осталось теперь только вытянуть. Они не соблюли определенные там требования, просто там не обратили внимания, сделали на автомате, как они привыкли делать. И вот это пришлось переделать, поэтому сдвинулись сроки. Это мы понимаем. То есть я понимаю, я знаю просто Ивана, который является мастером этого производства, который записывает вот эти ролики э, с производства, который руководит этим всем. То есть кто-то из вас его знает, в Москве встречались, сидели, обсуждали за круглым столом. Вы понимаете, что это ну, неизбежно. То есть ну так произошло, что теперь? Опустить руки как бы там и сидеть ждать там, когда выйдут генераторы. Да, они выйдут, но, но сегодня зато вот эта отсрочка э, дает нам какую возможность. То, что нужно было заказать новые материалы. То есть, что я хочу сказать, любое зло всегда запряжено в повозку добра. Если мы сегодня даже видим какой-то негативный посыл из какой-то ситуации, которую мы не, э, не ожидали, то это наоборот есть добро. То есть сегодня оно зло, но завтра оно трансформируется в добро. И какое мы добро получаем из-за того, что у нас отсрочка произошла? Ну, во-первых, из-за того, что произошла эта отсрочка, пришлось заказать новый материал. Чтобы несколько раз не платить за транспортную компанию, мы сразу заказали, и был уже достаточный объем денег собран, мы сразу заказали еще на 8 генераторов по 10 киловатт материалу. И соответственно в июне у нас уже будет не два, а 10 10-киловаттных генераторов выйдут в Томске с завода. И эти 10 генераторов поедут в те города, которые вот есть список, кто больше всего из представителей сделал товарооборот, кто больше всех создал команду. И к этим людям в первую очередь приедут эти генераторы и будут стоять в их городе и вы их будете по этим в районе, вот допустим, приедет он в Красноярск, генератор. И мы будем здесь по всем городам Красноярского края возить по маленьким городам, по деревням, проводить презентации для людей. Уже по месту. То есть, это вот плюсы, которые я вижу в, в этой сложившейся ситуации. И рекомендую всем просто обращать внимание и придерживаться вот этой пословицы. Любое зло всегда запряжено в повозку добра. Сегодня это зло, завтра вы находите решение этого зла и понимаете, что оно было выгодным. То есть любая причина, проблема, она всего лишь вас подталкивает на следующую ступень вашего роста, вашего опыта. Если вы споткнулись и там ударили палец, вроде бы это боль, зло, вот негатив у вас, там эмоции, маты. Там, что вот ударил больно. Но проходит время, и ты извлекаешь урок, что раз я сегодня здесь споткнулся, завтра я здесь пойду, и я приподниму ногу выше, и переступлю эту ступеньку, и встану еще на уровень выше в развитии. Ну, вот как-то так. Благодарю за сегодняшнюю встречу всех. Напоминаю, перезаливать видео на свои каналы. Обучать своих партнеров перезаливать видео на канал YouTube Чтобы в социальные сети интернет наполнялся тысячами, десятками, тысячами, сотнями тысяч роликов Наших вебинаров, планерок и так далее Чтобы информация лилась как река, разливалась во все стороны Всех благодарю Благодарю, Володя, благодарю, всем благодарю, ребят, спасибо, все очень здорово, все очень интересно, движемся дальше вперед, спасибо. Ну, спасибо, друзья, да, до до следующего а Всем удачи. Всего доброго, пока-пока.